мой любимый зритель. Сегодня у нас на обзоре Kia Sid. Именно эту машину каждый из вас может себе позволить, выбирая между божественным кредитным солярисом и немного пропуканным, но не менее божественным седом. Конечно, это не Kia Optima, но едет тоже довольно быстро, правда, и с одним мотором, который на 200 сил, но он очень редкий. Поэтому, скорее всего, у вас будет обычный гражданский мотор на 100 примерно 30 сил, который только в сухую погоду летом может поехать свои 12 паспортных секунд. В противном же случае он едет еще дольше. Вас будут обгонять почти все. Но... Однако эта машина и не интересна никому. В потоке вас не заметит никто. И даже сотрудники полиции не будут иметь к вам никакого интереса. Потому что люди, едущие на белом, да еще и хэтчбеки, ну, которые зажали 6 тысяч на то, чтобы купить себе какой-то новый цвет, но априори никак не могут дать им какую-то вот взятку на руки, так скажем. Ну, оплатить а на месте. Поэтому имеем то, что имеем. Поняли? это, пожалуй, одна из единственных марок, которая имеет смысл покупать в базы комплектации, потому что от нее надо только одно, чтобы она ехала, ну естественно, и заводилась все остальное, что там в ней есть в этих комплектациях, это я называю алка штуки, которые, в принципе, никому не нужны, конечно, если вы не бухари в пятом поколении, ну, кто не получится объяснить, допустим, двухзонный климат-контроль, кто-нибудь вообще когда-нибудь пользовался им по существу а не прибавляет там максимум 1-2 градуса, ну, вряд ли. Ли. Ну да, вы спросите, почему же эта опция находится в алкоштуках? Да все просто. Допустим, у вас намечается пикник, и где-то там за городом вас уже на берегу озера ждут ваши подвыпившие друзья. И, скорее всего, бардачок, где находится ваш холодильник, уже занят шашлыком. Нет? Ну, в моем понимании, бардачок, в котором находится холодильник, уже занят, там уже маринуется шашлык, а что-то делает заика А что тогда делать с узленными напитками, кто находится, допустим, целый ящик у вас? Ну, все просто. Отодвигаете психологическое сиденье, ставите его туда в ноги и включаете климат-контроль прямо на жесткий минус. И едете. То есть вы приедете, все будет остывшее, все будет хорошо. Всем понравится. Дальше в программе. Допустим, управление жестами. Это прям вот мое самое любимое. Допустим, вы вышли из своей самой вот любимой обрыгаловки, сели в автомобиль и поехали. Пока что вы еще в состоянии попасть в консоль, в приборную панель, в мультимедиа и рукой повернуть или нажать там кнопочку, чтобы прибавить свою музычку погромче. Но потом становится все как-то сложнее попасть в нее и на помощь приходит руль, мультируль, где вы уже можете кнопочкой, там, лепесточком, кого как вообще, прибавить свою музычку и сделать ее еще громче. Но потом постепенно наступает третья стадия, когда руль становится квадратным как собственно и твоя голова и уже попасть в кнопки на руле становится вообще невозможной туда приходит на помощь жесты туда-сюда так вот так как угодно и музычка делается еще громче классно классно но ке, пошли дальше и они уже презентовали новую систему где система будет считывать ваше настроение сердцепиение пульс и уже под это подстраивать сам автомобиль то есть будет уже меняться прям даже салон Будут вибрировать сиденья в такт музыке. Ну, представляете, какое это вообще ну, Необычная штука Если вы тем более под градусом сядете в автомобиль Да вы же офигеете от него также у нас есть адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы. Все это тоже алко-штуки, которыми ну, в обычной жизни вряд кто-то пользуется. А почему алко-штуки? Потому что вышел, и ты еще как бы, ну, непонятно, как едешь, но ты можешь просто взять, включить и выстроить за впереди идущим автобусом и просто ехать. Система будет сама трогаться, сама тормозить, система будет вас удерживать в полосе. Главное не выстрелить с каким-нибудь автобусом, который уедет куда-нибудь за город. А то веселое утро вам обеспечено. Yeah. <laughs> Также есть ассистент парковки, но это чтобы не было такого, как вот, ну, видео мы ставим про крузак, который разбомбил просто прям нафиг пол двора, там снес мусорки, снес автомобили, снес все, что вообще можно было, вплоть до столбов, а все почему? Потому что Toyota делает вещи, она делает вещи, которые должны эксплуатироваться за городом, а у нас эти крузаки редко, за редким исключением, выезжают куда-то за пределы города, они в основном видят только асфальт и видят асфальт в центре города, все, а если бы в Кузаке был бы ассистент парковки, тогда было бы все хорошо, и он бы, как-то же он доехал, и так бы он нормально припарковался. Ну, но, меня правильно, как бы я не противник налоги, я как бы очень даже за, но я понимаю, как люди пили за рулем, так и будут пить. Поэтому, если эти опции помогут им избежать аварии, я желаю всем лакашам стать богатыми и купить себе модные, классные автомобили с автопилотом и не мешать жить другим. А мы дальше продолжаем про внешность. Сид всегда был, в моем понимании, очень сбалансированным автомобилем. Как по салону, так и внешне. Как бы его назвать каким-то красивым, правда, ну нельзя. Но и уродным тоже. Но, конечно, это само слово, вот, сид, ну, не знаю. Мне кажется, это название какого-то, вот, ну, звучит как недуг, которым, как бы, ну, не принято говорить. В общем, можно сказать только родным, и так вот, ну, понизив голову, типа, да, вот у меня сид... А так, вернемся как бы ну, к внешности, но внешность вообще в принципе у корейцев она всех одинаковая как ты гру грубо звучал. я не про профессиональность, я про все автомобили Допустим, если взять всю эту линейку, начиная от этих пузотерок, которые вот седаны То посмотришь на них спереди, они просто все на одно лицо И Я вообще не понимаю тенденции вот, производителей делать одинаковые автомобили чтобы просто потом идти и брать деньги с людей за вот эти вот 10 сантиметров потому что если брать просто разные машины но с, раз... ну, с одинаковыми комплектациями с одинаковым мотором, с одинаковыми функциями то они будут стоить на ну, не одинаковых денег они а будут стоить разную сумму и там разница и 300, и 400, и 500 тысяч за то, что вы возьмете такой же мотор, как и вот у первой допустим машины в линейке и у третьей машины будет такой же мотор допустим у вот Церрата и просто вот за эти сантиметры которые вот будут просто машины подлиннее, они хотят каких-то там денег, то есть металл в Корее нынче дорогой, но не только там, это все так делают. Почему-то навариваются чисто, вот удлиняют кузов и ставят больше ценник. Но все равно как бы здесь в плане дизайна что-то такое есть, потому что может быть мне нравятся универсалы, может быть нет, но есть как бы типа какой-то такой вот маленький универсальчик, такой вот уютненький, как бы может быть и что-то такое нормальное, но дорожный просвет у корейцы вот именно вот у этого это просто я не знаю что конечно прям вот ну под днищу ничего особо не выступает даже глушитель как обычно вот у корейцы бывает там висит здесь как бы его хорошо так спрятали то есть он прям на уровне кузова То есть тут ну, гниет не самым первым ну хотя глушики у них прям к 1 гниют но первое что будет самое цеплять ну все что можно это вот передняя губа вот этот вот бампер потому что здесь всего ну заявлено 15 но тут прям даже не знаю ладошка вот не уберется то есть спокойно вот ну вот такой вот что-то пошло не так вот соответственно как бы если зимой в вашем дворе плохо чистит снег скорее всего вы уезжай первым его хорошо почистите ну, а других как бы вот минусов нету, советую как бы всем, здесь говорят, тут вот, есть юбочки, здесь уже как бы юбки нету, видно, ее уже оторвали просто нафиг, как бы снимайте сами ее, потому что с ней просто невозможно, она будет цеплять вообще все, и там из тех 15 сантиметров, что есть, 15, кстати, это прям грань, то есть 14-15, это все, но ну, это же прям, не знаю, для российских дорог это, ну, кое-как пригодное, но не особо. Поэтому сразу юбку снимайте и будет у вас чуть-чуть побольше сантиметров. Может быть в колее, ну не зацепите, хотя оторвать под ней еще там особо-то и нечего. Но с другой стороны еще настолько низкое, что и цепляться вы будете всем. Тут такой вот вопрос непонятный. Поэтому чисто для города, чисто для лучше центра города. Потому что мы знаем то, что за окраинами центра города, там вообще ничего не чистится. По районам там просто вообще ужас. Потому что снег для коммунальщиков обычно упадает, И это какое-то прям чудо. Они не знали, что у нас в декабре снег, и все время все не готовы его чистить. Поэтому всегда дворы все в снегу. И вот на Сиде специфично будет эта езда, хотя и возможно. Так, в плане багажника, ну, тут есть штучку то штучка вот эта, вот, ну, дворничек, ну, чистит так себе нормально, то есть можно что-то разглядеть, хотя если брать само зеркало, вот это заднее, и смотреть у него вот, ну, заднее зеркало, в него вообще, как бы, ну, очень мало чего видно, видно только вот крыши автомобилей, ну, человека, вот так вот примерно, вот по нос ну, не, не по носу, ну вот, пускай по шее будет видно И все, где там находится капот, сзади стоящей вашей машины Ну, очень плохо видно, но это проблема не только седая Это проблема всех хэтчбеков и не понимаю, почему нельзя было вот ну, сюда вот вверх поставить эту штучку Чтобы она вот, ну, скрывалась за спойлером, так называемым И здесь как бы не торчала. Ну ладно, как бы дизайн Kia, не нам их судить ну, газовые упоры, штатив. Здесь есть обычная полочка. Ничего не примечательного. Пол большой, положить можно, я не знаю. Ну, все, что угодно положить можно. Мне кажется, даже меня сюда можно положить. Ну, давай, чего уж тут терять. Так... Нет, это не шнур, это просто веревочка. Так. Звук. Ну... И, кстати, есть две ручки. То есть, если вы залезли головой сюда, вам удобно вот здесь закрыться. Если вы залезли головой сюда, ну или вас затолкали, то удобно закрыться здесь. Ну, вообще, как бы это сделано под правшую левшу, но какие правша левша. Вот так делаете и закрываетесь. Открой меня. Да, но лежать, конечно, здесь так себе. Но в принципе вот здесь вот пластик, он такой не прям жесткий. Стильный капюшончик. И в принципе мягкая. Кстати, так можешь своих друзей салкопикника вести. Ну, если рядом подвыпивший. Потому что здесь багажничек и в салоне там еще по сайте. Такого же лежебоку, который уже не может сидеть, но он еще может лежать. Ну и в принципе нормально будет. Но вдвоем в багажнике уже не вариант. То есть решайте: либо вот двое лежат комфортные, в смысле, один комфортно лежит в багажнике, или ну, двое так страдают довольно-таки. Хотя, в принципе, и пассажиры сзади тоже будут довольно-таки сильно страдать. Потому что там место, если вот мы отодвинулись, сейчас покажу, вот мы отодвинулись, ну и сидели комфортно, как можно комфортненько сидеть. что-то не то. Давай с пассажирской стороны, ой, с водительской. Опять тут не то. Вот, чтобы сесть сзади... Вот, и это я еще подвинулся вперед. Потому что мне было неудобно, потому что руль, как-то он, ну, далеко был, в идеале это сиденье вообще будет далеко. Но это у людей с очень длинными руками. но я, к сожалению, наверное, с короткими руками, то есть, ну, не дотягиваюсь. Ну, так здесь нормально сидеть, то есть человека три уберется, никаких заглушек здесь нету. Ой, в смысле, полностью все в заглушках ничего здесь нету единственное, что есть авто автостеклоподъемник который, к сожалению, без не работает ну и каких два органайзера и сюда под мелочь то есть никакой блокировки двери здесь вот нету то есть вы, если хотите, то сами не заблокируйтесь если там будет там, выламывать дверь но опять же что, вдвоем сзади комфортненько можно ехать если вы едете за невысоким человеком если впереди какой-то высокий сидит, как я, ему либо придется подвинуться, как мне, либо он просто пошлет вас и будет сзади сидеть трое. А если еще пассажир там будет детский, дерзкий на переднем сиденье, то вообще, короче, не вариант. Сзади только лежа. Но в целом сиденья нормальные, особо там регулировку у них нету. Но куда ехать с точки А в точку Б... В принципе, достаточно будет. Ничего тут сверхъестественного нету, но и ничего сверхужасного, что можно было бы сказать, здесь тоже как бы нету. А сейчас пойдем в салон. Ну и вот эта вот полка, конечно, дурацкая. Зачем она нужна? Как ее потом ставить? Вот. И она вот, на скорость это вот. Постоянно. Вот здесь вот штук она не прижимает. Эти опоры, конечно, есть, пластик резиновые, но они чуть-чуть жмут, и вот все вот это вот. То есть мы зажали, и вот пошло-поехало. А если вот что-то еще положить, потому что опор, а здесь стекло, оно будет в стекло постоянно биться, и будет постоянно шум. Поэтому это чисто сделано, чтобы вот вещи отсюда не прыгали вам в салон. И все. Какого-то сверх шума они не подавят так чисто дизайн но чисто дизайн конечно, красивая ну и прямо две ручки прям вот, ну, классные все поехали в салон У нас в салоне, что мы имеем? У нас обычный ключ, центральный замок, не центральный, а обычная сигнализалочка, сигнализалочка. Вот именно прям так, Starline. Салон нормальный. Но, конечно, вот это очень похоже, на вот Рено, который сейчас делать начали, или у Рено забрали у Kia, или бы Kia забрал Рено. Ну, ключ выбрасывается, это вам не ладно. То есть, так, у нас если есть Подсветочка, так стой Была, а вот смотри Вот подсветочка Подсветочка у нас Наконец-то есть подсветочка Ну конечно машины и стоит своих денег Точнее она не стоит своих денег Но она стоит дорого Поэтому у нее есть подсветочка и это как бы классно Повернули руль И вот что у нас есть То есть вот, интересная анимация. Ну, по крайней мере, неплохо сделали. Хоть кто-то додумался. А так здесь просто обычная громкость. Так включить музыку, так выключить. Здесь есть диски. То есть кто любит диски машины 15 года, но она выпускалась вплоть до 18-го года, без изменений. Вот эти вот диски. Представляете, ребят. Я с собой, кстати, взял один диск чтобы попробовать, как она вообще играет. Ну, у нас есть выбор «Белый орел» или «Лесоповал». Так, какие у нас тут песни есть? Допустим, «6». Так, «Загрузка диска», «Чтение диска». Да. Так, переключается, у нас все на руле. 2, 3, 4, 5, 6. Тут какая-то хорошая прям песня была. Вот, диски играются. МП3. МП3. МП3. МП3 диски нормально работают. Лишь бы не было нас заблокировали. Также у нас есть лепестки, плюс-минус. Ну, я уже, конечно, говорил, не знаю, будет ли это, попадет ли в это в основной ролик, то, что смысла особо на 120 силах в этих лепестках, ну, явно, скажем, как бы нету. Потому что, ну, чего это такое вообще, лепестки? Потому что она не мощная машина, она не едет быстро. Она просто, ты скидываешь скорость лепестком, она тупит. Будет тупить, и мы еще покажем, как она будет тупить. Все, кнопка вот эта, прям массивная, не знаю, классно выглядит. Классно, что есть поворотник, то есть, как бы один раз нажал, три раза моргнет. Все четко. Вот здесь, чуть нажал, сделалось. Как бы вот это нормально, аварийка, но не очень удобно, но видно ее, все хорошо. Также там есть время пока у нас какая-то вот лабуду, короче, вот нам дали, вот с ней, короче, есть. И так вообще, в принципе, есть очень много разных кнопок. Подлокотник, ну, чисто, как я говорил, вот, вот посюда, короче, он. Нет, вот, вот так вот, допустим, кулаком, то вот так вот. Вот столько шашлыка можно здесь, короче, замариновать. Ну, конечно, выстраивайте холодильник, будет место поменьше. Но тут явно килограмма 3 свинины уместится, И вы со своими свининами поедите все это. Также у нас есть... Что-то я не пойму, он то через раз как-то светятся они. А, вот, включил свет, включается подсветочкой. То есть AUX, USB и два прикуривателя. Прям надо так два пальца ставить и будет, наверное, вообще контент. Но USB есть, и это главное. Ничего сверх нету, никакой здесь спецпроводной зарядки нету но вот мобилку там, ну очки, допустим, вы понимаете то есть, Ну вот сюда вот можно кинуть, будет нормально лежать Не вылетали, все прям хорошо было а -а -а. Вот так, короче, треки переключаются Ну, интересно сделаны Ну, конечно, это уже есть у всех, кто стоит дороже миллионы. Все зеркала, то есть любое стекло авто Автоопускание, автоподнимание то есть, допустим, вот, ну, водительская опустилась, один раз дернули, поднялась. Нормально. Заднее зеркало. Говорил уже, нифига не видно. Видно только верхушки машин. О, очешница. Блин. Ну нет, короче. Моя очешница не уезжает в эту очешницу. Ну, свет кнопочный. Вроде как ничего Здесь есть у каждого Это тоже есть у каждого Звук Но в принципе есть все Что должно быть в машине За миллион Но чего-то сверх Здесь конечно не наблюдается Панель немного развернута к нам Ну так К водителям есть конечно вот Приколы, но в идеале чтобы подлокотник был мне комфортно, надо двигаться назад. То есть, ну, как я уже говорил, вот рука падает вот в эту фигню. Что-то я тереблю в подстаканниках вечное, ну, комфорта никакого в этом нету. Почему так сделано, не знаю Но рука прям явно свалится Потому что он такой вот такой вот маленький Как можно локоть положить нормальный? Он либо должен, ну не знаю Даже вот, ну если локоть просто кладешь на подлокотник На самый угол Я просто не дотягиваюсь до коробки Ну может быть, в Д я дотянусь Ну и все? Так что ли? Да какая-то фигня То есть очень маленький подлокотник, не очень удобный И если я откинулся и сижу как мне удобно То... То-то-то. Но регулировка кресел на этой машине это просто вообще отдельная тема. Чтобы подвинуть спинку вперед-назад, нужно крутить определенную крутилку, которая находится прямо вот за этой стойкой. Чтобы достать ее, должна быть вот ну, тоненькая рука и вот туда вот так пальцем еле крутить. Если у вас рука большая, то это будет делать вообще очень сложно. Поэтому я нашел выход. Двигаемся сначала просто вот так вот вперед в непонятную стоечку и сейчас она уже становится более-менее доступной и уже из вот этой позы можно ее накрутить, а потом уже отодвинуться так как вам удобно но увы, как по мне, корицы покупают только ради салона потому что смотрится он явно как у машины за 3 миллиона ну по крайней мере не хуже, а если убрать заглушки все то прям 300 смело можно давать за этот салон Конечно, это не главное, а главное то, сколько она стоит и сколько людей из вас ее могут себе позволить Да, она стоит поддержанная, как эти все новые, полы, солярисы, Kia но только поддержанная Потому что если брать новую, то там ценник будет 1.6 А 1.6, сами понимаете, это уже цена квартиры но не даже если брать кредитные средства не кредитные средства покупка должна приносить удовольствие проблема в другом что же вам приносит удовольствие мы покатались на этой машине целый день и покатаемся еще в принципе она очень хорошая но маленечко бы по поменьше ценник, хотя бы по счете как бы на рубль Просто из-за рубля она стоит дорого Был бы рубль поменьше, точнее побольше Тогда бы стоила она гораздо комфортнее А так, спасибо, что смотрели это видео до конца Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте дизлайки, все что вы хотите А мы поехали дальше наслаждаться этим великолепным днем Где пока что еще не идет дождь и плюс 7 градусов Удачи вам и пока!